Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о терке для гипсокартона от компании Tajima, которую вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Стоимость ее примерно на начало 2021 года 2100 рублей. Я ее приобрел, я ее потестировал, я могу высказать свое мнение. Значит, что меня подкупило? Во-первых, ее размер. Она очень даже удобная и комфортная оказалась. Она небольшая, и удобно можно либо в карман, либо в сумку. Там, ну, кому как удобно, куда э, приложить ее. Размер ее очень ну, по габаритам. Скажем так, транспортировка и эксплуатация удобно вот в этом случае. Значит, что отличие какое есть от обычной терки? У обычной терки есть один зуб и все. То есть, в зависимости, насколько она острая, от этого она будет там хорошо, либо плохо снимать. Но так как мы работаем по своей работе с разным гипсом, у нас есть и Влагостойкий гипс и гипс для пола, еще твердый гипс есть. То есть они совершенно другие, скажем, они по крепости очень ну, серьезные такие. И здесь есть две сразу насечки, то есть два варианта. Вы можете сильно снимать, я называю прям крокодил, крокодиловые зубы, здоровенный такой. И попробовав ее, вот как раз у нас в работе достаточно часто бывает так, ну, с определенной там регулярностью. Что-то ты вроде отрезал, либо ты ошибся, либо что-то ну пошло не так. И тебе нужно снять. Снять, ну, там, около 5 миллиметров. Ну, кто работал с гипсокартоном, прекрасно понимает, что простой теркой тереть 5 миллиметров, ну, это то себе занятие на длину листа. Проще зачастую бывает просто подрезать ножовкой. Это первое. Здесь же эта терка позволяет на вот этой вот крокодиловых зубах очень быстро она грызет и убирает большие размеры, то есть она очень отличается от обычных терок. А также, если что-то нужно маленькое, чуть-чуть подровнять, подтереть, да, то есть вот эта часть. Она очень хорошо, в принципе, то же самое стирает, но уже более не так глубоко, скажем, не закопается. И также есть здесь боковая насечка ребра, я, честно говоря, не пользуюсь, мне особо так я не представляю, куда она мне может понадобиться, может в какой-то специфике и нужно, но мне как-то не пригождается. Поэтому я считаю, что очень, очень, очень достойная вещь я для себя нашел, она как открытие, она присутствует у меня в работе. То есть у меня лежат несколько терок, как обычно всегда. С одной стороны пачек листа, с другой стороны пачек листа. И теперь еще и это добавилось. То есть если мне нужно что-то снять очень быстро и много, то, конечно же, это идет вход с крокодиловым зубом. Вот и все. Плюс ко всему, она еще собирает в себя вовнутрь, если брать вот крокодила, да, и таким образом направить, горизонтально двигать, то вся пыль, которая вот от гипсокартона будет сыпаться. Она не будет сыпаться просто на пол, она будет сюда наполняться. И потом можно где нужно, в каком месте, вытряхнуть ее спокойно. То есть это тоже к разряду порядок будет лучше. Легче поддерживать свое рабочее место в порядке. Поэтому я считаю, эта вещь достойна. Она незаслуженно неизвестна и непопулярна. Я бы так это назвал по сравнению с обычными терками. Потому что у терок очень... Скажем так, одно отличие есть, когда вы лист приставили, гипсокартона к стене, да, и поняли, что у вас там, скажем, самый верхний угол или самый нижний угол, у вас чуть-чуть не заходит, и вам нужно подтереть. Но конструкция терки стандартная, она, как правило, у нее передняя часть выступающая, такая носика. И то есть вам, чтобы нужно, скажем, вырезать подточить вам нужно угол этот приподнять то здесь практически не надо, тут буквально сантиметр наверное, и она уже начинает будет ну начнет кусать грубо говоря уже точить начнет это очень удобно это плюс ее конструкция небольшая за счет плоскости не надо так сильно отодвигать лист то есть ну раз не лезет ну хорошо чуть-чуть отодвинул и ты спокойно можешь за счет вот этой конструкции сделать гораздо больше то есть я считаю так что, хорошая вещь. Те, кто работают на гипсокартоне, покупайте, ребята, блин, не пожалеете. Ни разу. То есть, это вот она просто, ну, не то, что она единственная должна быть. Я не, я не считаю так, что она просто в определенных местах, ну, просто вот как палочка-выручалочка, очень будет помогать и облегчать вам работу. Поэтому, милости просим, к нам в интернет-магазин. А на этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!